Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина. В этом супер коротком видео мы с вами узнаем, что же делать, если кошелек Electrum не дает отправлять или получать биткоин в связи с атакой на сервера. Дело в том, что последний месяц на сервера, которые используют биткоин кошелек Electrum, производится постоянная доз атака. А также там засели мошенники, которые используют сервера для того, чтобы отправлять пользователям определенные сообщения со ссылками на вирусы и таким образом выманивать у них биткоин. В частности, это касается не только пользователей Windows, но даже и Linux. Разработчик кошелька Electrum исправил одну из ошибок. Он отсек все эти сервера, которые отправляют пользователю предложение скачать вирусы, обновив Electrum до версии 334. Поэтому, если у вас версия кошелька Electrum не 334, а ниже, например, 272, то настоятельно рекомендую обновиться, чтобы случайно не потерять биткоины. Теперь о том, что делать, если Electrum постоянно показывает красный кружок в статусе сеть. Такое происходит потому, что не все сервера, которые представлены в списке сервера в меню сеть, находятся открытыми и доступными, а также не представлены мошенниками. То есть есть определенный список серверов, из которых вы можете повыбирать. Если вы открыли кошелек, и он не дает вам слать биткоины и не подключается к сети, попробуйте для начала поиграться с галочкой «Выбрать сервер автоматически». Как видите, сейчас я нажал галочку. Electrum выбрал какой-то сервер. В частности, это электрум.нута.нет И статус изменился на зеленый кружок. У нас появился баланс и количество долларов и текущий курс. Если вы нажимаете эту галочку, но Electrum все равно не может выбрать нормальный сервер, то это можно сделать вручную. Просто полистайте список. И выбирайте правой кнопкой мыши «Использовать в качестве сервера по очереди». Как видите, не все серверы подключены к сети. Как минимум половина из этих серверов может быть, быть не подключено к сети. Или же подключаться с очень длительной задержкой. Исправляется это очень легко. Просто вручную поклацайте по серверам и выберите тот, который будет подключаться к сети Сразу же. Все. Пока.